Китайцы на миллион, самые дорогие тачки из Поднебесной на российском рынке. Страшно представить, но есть китайские автомобили за миллион и дороже. И еще страшнее, что их кто-то берет. Топ-3 самых дорогих китайцев России. Рамный внедорожник, явно вдохновленный Прада продается с 2015 -го. Говорят, такие автомобили десятками уходят на севера, вроде Нягани и Сургута. Автомобиль доступен в России с единственной связкой мотора и АКПП. И в единственной комплектации. Пожалуй, главный недостаток – это как раз-таки очень дохлый для тяжелой машины мотор. Абсурдно дорогой лифтбэк с экстерьером от шеф-дизайнера Volvo. Мотором 1.8 в качестве флагманского и шасси уровня Mazda 6 прошлого поколения. Emgrand GT очень не дурен на ходу, но он никак не тянет на премиум лакшери, которым его видит производитель. Да, неплохо. Да, бизнес-классово. Да, весьма качественно. Но новый суперб и не новый Мандео во всех дисциплинах, от отделки до езды, уложат Emgrand GT на обе лопатки. А зачем платить за кота в мешке, если то же самое есть у благородных донов? Редан из «Педнебесной» с замашками на премиум. Мы познакомились задолго до старта в России, когда звался он по-китайски – 820. Имя собственное «Мурман» появилось непосредственно перед стартом продаж. Бензиновый двигатель 1.8 мощностью 128 сил агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передачи. Но если Хавал и Джили хоть как-то соответствуют образу автомобиля высокого уровня, то Лифан Мурман даже не старается. Запахи, тактильные ощущения, липоватость сборки, все, за что мы не любим китайские автомобили, тут представлено в полном объеме.